ксиноморф куин ого ой, кабан ой, <свистит> чёрный, <свистит> дайте он его он, рассмотрю ей hey, всем привет дорогие друзья с вами Димас Пика Чебузаврик Энгри Крипер пацанчики поздравайтесь! всем привет всем привет вышел крутецкий мод на чужого поэтому если пять кушать приятно аппетита у нас обзор мода на чужого погнали фейс хугер Вселяемся, смотрим, что он умеет. Кстати, когда вы вселяетесь, каждый э, этот монстр чужой имеет свой вид. Я сейчас вижу все очень мутно. Это не тот, который у нас есть в это Это, знаете, прям очень круто э, управляется. Давайте проверим, что он может. А я могу прыгать? Стой. Опа, а я, а я не вселился в тебя, не? Я Нет, что, не троих встает. убил? Нет, не вселился. Троих на расстоянии? Пока. Ага. Дако, а ну давайте вот так повыше Офигенно а, походу, сделано когда... Мы этого... Да, да, да, да, да, да. Вот. Так, а ну берите оружие, стреляйте по мне Будем проверять, сколько у меня жизни, потому что не отображаются Житушки мои Так, моментально Воу, как всегда у нас очень крутые моды на графику Говорит, смотри, все лучше и лучше, ребята, становятся Ксеноморф, бойлер Ой, Блин, боже, смотрите, они как они крутятся. круто выглядят. У этого мода 5 звездочек. Сразу скажу, мод очень крутой. Давайте в семьсе посмотрим, какой у него вид. Я да, вижу все ну, очень общем... красным. Все у меня вокруг красное. Я рву с себя кишки, да? Кто он еще делает? Нет, он, он, он, он срет, он срет а... своими какашками. Вот этими Да, я думаю, я кишки вырываю, типа. Логично. Реально. А ну да подойду до тебя, могу ты что-то сделать. Его мочить. Воу, прям анимация смерти, кстати, сделана у каждого ксеноморфа. Ксеноморф брют. Если сейчас у всех будет красный внешний вид, то будут подписчики вселяться, потому что смысл... Да, я так понимаю, что у всех будет красное. Так, что я могу? Как собака бегает, да? Так, бить, а ну дайте, ударю разочек. Ум. Так, дамажится. А ну, повселяйтесь вы в него, а ну пика, давай. Так, а ну, побегай на shift. Анимация классная, все очень круто сделано. А ну ударь меня, ударь. Не встать, не пьё, а, короче, можно классный режим записать с этими ксеноморфами. Конечно, весит всего 500 мегабайт, подумайте, как для мода это очень мало. Да? Так, давайте возьмем мощное оружие. Жизни не так уж их и много, то есть они более такие, знаете, реальные. Не так, как по 1010 десять тысяч хп делают. Ксеноморф, дрон. Оу, у него прям слюни ой, ой. текут. Да-да-да-да, да. А ну-ка, давайте вселите с него пика. А, в него вселиться нельзя. Я не знаю, я вселиться не могу, у него. А я могу вселиться. А я не знаю, я не могу почему-то. Так, он очень быстро бегает. Очень. Хотя, мне кажется, пилфак это... быстрее будет. Может это админы только могут вселяться? Может. А ну-ка дайте разочек, ударю. Давай. О, с 9 хп осталось. Отлично, ну, как-то очень... Да-да-да. А что я еще делаю? А я рыгаю, а ну да я тебе нарыгаю. Подойдите, подойдите до морды моей. А что происходит? А он, а он просто кричит, он, наверное, просто Ой, кричит, все. Так, F. Он кричит на F. А что на F делает? И на F, ничего не идет. Так, хорошо. Где эта тварь? Ребята, посмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы поставим всех ксеноморфов и будем против них воевать. Мне кажется, это будет какое-то просто мясо. У него жизни много, да? У него... Нормально, не так уж и много. Ксеноморф джампер. Так, а ну-ка. Ну, -ка. ну как-то не высоко, а то он прыгает. Как-то очень странно Держи. сделано. Давайте проверим, может они по стенам умеют лазить? Нет, этот нет, не он умеет. Он нет, он не умеет он лазить. просто. Куда? Мы потом поставим НПС, проверим. Может, НПС все-таки лазят. Че? Так, ну давайте мы его поставим, попробуем загасить его, сколько у него жизней. Дробовик что? вообще это просто убийца ксеноморфа. Ксеноморф луркер. Ой, что такое? Так. Даже а ну-ка, я тебе Отлично, что он еще умеет? Прыгает. О, ну, ну вот прикольно. Это, да, кстати, прикольно, прикольно прыгает, Да. Вот да. это далеко прыгает. Кстати. Да да да да да. Так высоко, что он еще умеет? Чем? Больше ничего не умеет. Приседать. <смех> Прикольная анимация <смех> приседания сделана. Ого, он растворился просто. Так, Ксеноморф, как куин. Как Ксеноморф Куин. куин. Ого, кабан. Ой, <смех> <смех> -ху -ху -ху -ху. Дайте ну его рассмотрю. Офигеть, смотрите, я прям уже под хвостом, под жопой пройти. Он такой здоровый. Нифига себе. Вот это кабан. Дайте в него вселюсь. Вот это трындец какой-то. Он как Терокс выглядит. Да, реально. да, это динозавр. А? Я могу оступаться даже. А ну, а если левой нажать? А, ну, ну, ой, ну, ну, ой, ой ой с ай. одного раза. На, сразу всех. Вот Ты это мощь. Лить. Да, давайте мы его замочим. Смотрите, сейчас для Баша стрельну и просто мы его накажем. Офигенно кровь прям остается, сразу видно куда вы попадаете. А у него, видите, в голове нет фитбокса. что. А не, ладно, я с этим оружием замочим. Мне кажется, у него уже больше тысячи жизней, раз мы его убить не можем. Сейчас мы зарядимся, все, бой мы высадим, и он сдохнет. Смотрите. он уже и так был мертвый. Я а те у него смерть такая? Понимаю, он падает, на меня. О, Он залазит по. Получается, мы его как бы не убили. Он просто свалил от нас. Ксеномор Куин. Так же самое называется. Так, ну это другой, смотрите. У этого по-другому все выглядит, да? Ну, Давайте, да. чтобы было интереснее, мы включим настоящий его искусственный интеллект. Готовы? Да, что он умеет? Посмотрим. Ну да, мочите его, если хотите. О, пошел, пошел. Ну он такой, видите, бьет и останавливается. Значит, будет против него легко воевать. А нет. Забирай свои слова назад. Так, давайте возьмем... Ой-ой-ой. ой, Гори! Я его сейчас саж... Кто на расстоянии бьет? Каким образом он это делает, ребята? Да слышь ты, тварь! Читер, читы, вырывай. Так, что мы можем еще? Давайте все-таки эмочку возьмем. Так, давайте возьмем вот этого. вот. я понял. А? У него очень много жизни, поэтому мы его оставим на конец ролика, чтобы было интереснее вам смотреть. Поехали дальше. Оу. Ксеноморф Рунер. Я его буду сразу ставить он будет нас атаковать. Готовьтесь. Опа, пошел, пошел. А я очень похожа на собаку. Убил. Хорошо, давайте Сразу. еще раз. Давайте его Ха -ха, поставим. Да, да, да. Ксеноморф Рунер. Пошел, пошел, пошел. Тихо, тихо, легче. не попадайте по мне. От пуль такой пыль поднимается. Офигенный мод на эффекты. Так, давайте мы его загасим. Пацани его что -то не мол... А нет, молодец, убил. Хорошо. Ксиноморф Шолдер. Это получается солдат. Пошел, пошел. Стандарты, да? Он за мной побежал. Кстати, он очень быстро бегает. Так. два, два, два, два. Посыпаем именно нормально дробовичок такой. Убили. Молодцы. Молодцы. Удаляем их. Ксиноморф сплиттер. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ой. Давайте оружие другое возьмем. Что у нас еще есть? Вот такое вот есть ой ой ой чебузаврик, ну легче. Он, он, Моя он, школа. Он, он, короче, плюется, в чем прикол. А давайте проверим еще раз. Ай. Плюнул? Харикнул. Я слышал, вот этот звук был. Во-во. Да, зеленая штука плюется, видели? Я же говорю, что он плюется. А ну что ж, ты такой умный. Извини. Сразу я, видо, с профессионалами схватил, Ёбан. он может Ёбан. да ладно, мы эту анимацию не видели получается у них еще есть анимация хватания и съедания пусть он меня еще раз схватит хочу проверить, как будет, а ну, схвати меня, придурок А меня, меня, меня он у себя, похоже, не реагирует реагирует, реагирует вот, смотрите, схватил а, просто черный экран сразу Блин, а вот я вижу свой труп, он его ест. Не стреляйте, не стреляйте. У меня с головы кровь идет, видите? Может я сейчас стану чужим? А нет. Я все равно группа. И что будет? Я хочу посмотреть, может превратиться в этого, челика? Чужого? Просто крови много, просто очень много крови. Вот а если бы вообще сделали чтобы голова оторвалась, но ну, прикольце Так, ксеноморф Спилиттер. Это последний, ребята. И потом будет жесткая война. Вот такая же, это как собак. тихо тихо Пошел, а пошел. О, хватает, смотрите! Только не стряйте, не стряйте. Давайте посмотрим, как он его съест. Он его жрет! Да он его жрет! Офигеть! Смотрите, сколько кровища! Офигеть! Прям, знаете, такая струя сделана. Ой, кровь, да, кровь, классно, кровь. прям видно на записи четко. Ай, он меня вот сбил! это оно хлещет! Он, он, он Нифига да, он себе! Меня Плохо, что еще, знаете, кровь гибели. не остается на полу. Ну, только вот рядом остается здесь. Ну что, ребята, дождались. Запусайтесь оружием, сейчас буду их ставить и включать. Сначала их мы отключаем, чтобы они нас не дамажили. Три, два, один. Погнали. Они не будут между собой драться, надеюсь? Они, они берутся, походу, между собой. Так, приближается первый. Надеюсь, он меня не будет трогать, аж его не дамажу. Так, уходим, уходим, уходим. Жизнь у меня дорога. Поэтому немножечко мы уйдем сюда. О oh мой! Вот это жесть! Я вижу, как наших атакуют. Кстати, обратите внимание, ребята, это джем-констракт э, свеженький, переделанный. Мне он очень нравится. Пора наказывать. Убью, не убью, мне интересно. Они ко мне идут. Он идет ко мне. Он идет ко мне. Мама! Мамочка! Я его боюсь очень сильно. Так, так, так, приближается еще к нам. Зачем я перезаряжаюсь? 250 патронов в обойме еще было. Поехали! Мама! Воду, воду, воду! Надеюсь, они в воде не сильно хорошо плавают. О, здесь очищенный такой водоем. Так, побежал во вход. Так, тут никого нету? Никого. Так, так. Пацаны, я вас спасу! Так, приближаем. И поехали. Ну-ну-ну-ну. Ты чё, бессмертный, что ли? А вы маленьких убили всех? А вот, вот маленькие. Один есть, второй есть. Третий есть. Еще один есть. Наказали... Чё у меня пушка дрыгается? Пушка, ты чё, пьяная, что ли? Ха-ха, пьяная пушка. Видели такое? Так, вижу больших. Мне интересно что-то всадить в них, их убить. Я попадаю по-большому? Убил! Еще один. Отойдите, отойдите от него. Я буду его дамажить очень сильно. Так, надо взять, наверное, какую-то РПГ-шечку мощную. Сейчас. У нас есть такое оружие. Джевелин. дживелин! Давайте Джевелин огахнем. Смотрите, ракета пошла. Ракета будет сейчас мощный взрыв. Ну? Но... Ой, не туда стрельнуло. Forgetting. Заряжаемся, заряжаемся. Сейчас я убью, я убью этого моста, надо подальше стрелять. Давай, давай, давай, родни давай. Еее, а Убил? Да. Дживелин, я... А, не убил, нет. А, нет, убил. Короче, ребята, Джоверин делает чудеса. Никто не выжил. Просто убийцы. И последний тест. Мы сейчас будем их взрывать ядерной бомбой. Посмотрим, выдержат ли эти монстры ядерный взрыв. Я расставил их по кругу. И сейчас мы здесь положим мощенецкую бомбу ядерную. Я надеюсь, не вылетит. Потому что что-то будет сейчас неимоверное. А давайте тогда возьмем мега большую бомбу. Чтоб Ой, шанс вылететь о -о. был еще больше. Вот. Нет, это маленькая, это маленькая. Смотрите, вот. Нет. Ну что, отлетаем подальше и будем активировать джевелинкой. Так. Не слышно, не меня. Красота, пошла родная, пошла, пошла ракеточка и. Я что, всех убил одним выстрелом? Нет, посмотрим. Что? Нет, нет, они выжили, они выжили. Так, ракета, она не взорвалась-то. А вот теперь взорвалась. Кстати, смотрите, Нет. выдержал. Значит, эти точно бы умерли, а этот бы выжил. Хорошо, давайте еще накидаем бомб, которые точно должны их убить. Куда, куда? Огонь, пацаны, душем, огонь. Вот эти бомбы должны убить. Погнали. Убила, видите? С я всегда убивает. Все, крякнули. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного зрения и поставим мои ролики еще. О, вылетело. Как всегда, мы сделали красоту. Yes.